заключая то, чтобы убедить вас в том, что эта продукция уникальна, аналогов ее нет в мире. В чем проявляется ее уникальность? Уникальность ее проявляется в том, что она, во-первых, не имеет возрастных ограничений, не имеет побочных явлений, отличается от другой продукции других компаний, которые производят так называемую оздоровительную продукцию тем, что она содержит в себе все абсолютно необходимые питательные вещества для клеток организма. То есть каждый продукт содержит все необходимые питательные вещества для клеток организма. В то время как БАДы, так называемые, ну, БАДы других компаний, это являются монопродуктами, содержит один какой-то, один, ну, один продукт. Далее, следующая особенность этой продукции проявляется в том, что она то есть обладает регуляторными действиями или функциями. Этими функциями не обладает ни одна продукция остальных оздоровительных компаний, производящих оздоровительную продукцию. Тем более, такими регуляторными функциями не обладают химические лекарственные средства. То есть она регулирует обменные процессы, регулирует энергетические процессы в организме, очищает организм, регулирует и восстанавливает организм. Следующая уникальная особенность этой продукции проявляется в том, что она восстанавливает способность человека к самооздоровлению. Этой способностью мы обладаем все от рождения, но в процессе нашей жизнедеятельности, своей, может быть, не очень правильной жизнью, неправильным питанием, мы эту функцию организма как бы теряем. Когда совсем теряем, то начинаем тяжело болеть. Далее эта продукция обладает таким свойством, вернее, свойством самодиагностики. Кардицепс, который содержится во всех этих продуктах, называется его приводят как сам знаю. То есть она обладает способностью к диагностике. И при употреблении она устремляется в те органы или в те места организма человека, которые, ну, как бы, которых наибольшая проблема. И начинают работать над устранением этой проблемы. Следующая уникальная особенность этой продукции проявляется в том, что эта продукция является системной и комплексной. Что это означает? Это означает, что она воздействует на весь организм человека комплексно, на клеточном уровне, я уже говорила, и содержит в себе абсолютно все необходимые питательные вещества для питания клеток. А клетка наша, как всякий живой организм, требует хорошего, полноценного питания. Получает она это питание, значит, эта клетка здоровая и порождает здоровые клетки. Не получает она этого питания, она начинает болеть. Точно так же, как мы. Начинает болеть и производить больные клетки. И начинается заболевание. Далее, что значит системная? Это значит, что она употребляется по определенной схеме и в определенной последовательности. Почему эта последовательность проявляется в том, что ее воздействие на человека начинается от мягкого, такого слабого, щадящего воздействия на весь организм человека. И по мере потребления других продуктов это воздействие усиливается до глубокого и сильного воздействия. Более глубокое, сильное очищение, регуляция восстановления. Далее еще одна особенность, отличающая от других видов оздоровительной продукции, проявляется в том, что она продается оздоровительными пакетами. Базовый оздоровительный пакет рассчитан на полгода. В рамках этих полугода или шести месяцев происходит очищение, регуляция оздоровления в основном организма человека. Здесь еще зависит от быстрота или скорости оздоровления зависит от того, насколько глубоко у вас сидит эта болезнь, каков стаж вашей болезни. Чем больше, тем более это заболевание хроническое тем, конечно, нужно больше времени. Но, во всяком случае, в основном, на первом, первый базовый курс полугодовой он в основном эти проблемы решает. А там уже сами его решаете, продолжать его или не продолжать. Хотите быть здоровым, значит, будете продолжать? Нет. Ну ладно, на ну, метод сюда нет. Так, следующая особенность этой продукции проявляется в том, что она обладает очень высокой эффективностью сама по себе, когда употребляется отдельно, то есть самостоятельно, и не теряет своей эффективности тогда, когда употребляется в сочетании с химическими лекарственными средствами, чего нет в других видах оздоровительной продукции, производящих, производимых другими компаниями. Особенно она эффективна при онкологических заболеваниях, при радиохимиотерапии. Значит, в чем ее эффективность здесь проявляется? В том, что она, с одной стороны, Усиливает воздействие этой терапии. С другой стороны, она ослабляет побочные воздействия радиохимиотерапии и улучшает состояние больных после радиохимиотерапии. У нас есть онкологические больные, которые это подтверждают. Многие говорят, что я бы никогда не выдержала эту радиохимиотерапию, если бы нет эта продукция. Она содержит в себе все 9 наивнований. Является профилактической и У нас есть партнеры, которые приходили сюда исключительно с целью профилактики, особенно онкологии. У кого то родители умерли от онкологии, много родственников ближайших страдают этой проблемой. А потом они с удивлением обнаруживали, что они освободились от других заболеваний, о которых они знали, что они у них есть, но они, они у них не были на первом плане. А первый план – профилактика от онкологии. И у нас очень много таких. да мы все такие, пришли с одной целью, с одной проблемой, а потом оказалось, что мы решили все остальные проблемы. Неожиданно для себя. Но она также показана при наличии уже существующих заболеваний. Так, ну а теперь мы перейдем непосредственно к этой продукции. Что, каково ее действие. Если мы начнем с пасты роза. Паста роза, уже говорили мне не является, то есть не имеет возрастных ограничений, абсолютно показана с первого часа рождения младенца. Она содержит в себе живой бифидофактор, который, попадая в желудок и кишечник, увеличивает удельный вес полезной микрофлоры. Поэтому ребенок с первого часа рождения, получив капельку этой пасты с молоком матери, у него начинает сразу же формироваться иммунитет, то есть размножается, увеличивается удельный, то есть появляется эта полезная микрофлора. Она начинает размножаться и повышается иммунитет ребенка. Оздоравливает все слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение, деятельность кишечника и оздоравливает и восстанавливает функцию печени. Следующий чаевые, также уникальный абсолютно продукт, он, особенность его, он очищает все жидкие среды организма, включая межклеточное пространство. Точно так же улучшает пищеварение, улучшает перестальтику кишечника, выводит из крови лишние жиры, это профилактика атеросклероза, и продолжает работу над улучшением, восстановлением работы печени. А печень тоже один из важнейших органов нашей системы. Далее, следующий продукт <coughs> из серии очищения – это эликсир «Санцин Феникс». Это один из самых лучших продуктов серии очищения. в чем его особенность? Он продолжает очищение кишечника, очищение крови от, То есть это очищение и детоксикация всего организма и крови от ядов, токсинов. Далее, это уникальность управляет проявляет в том, что это единственный продукт, который помогает поджелудочной железе при онкозаболевании и при диабете. Далее он очищает все, ну уже говорила, все, а, а, там, расслаивает, растворяет все камни, в каких бы органах они находились. Соответственно, он способствует растворению и тромбов, которые находятся в наших сосудах. Исследователи, это и есть профилактика сосудистых заболеваний сердца и мозга. Вот лишние жиры, лишние сахара, профилактика диабета и чего там еще, тоже сосудистых гепатитов, заболеваний, профилактика гепатитов и исключительно эффективен при отравлениях. Но ну, мы уже говорили, будет токсины из организма. Следующий продукт это гасын. Гасин питательные таблетки ГАСИН. В чем их особенность? Они продолжают очищение организма и крови, но более глубокое очищение организма и крови от токсинов. Попадая в организм человека, эти таблетки увеличиваются во много раз и, как губка, впитывают в себя все вредно, все ненужное, лишнее и проходят как скребок от желудка до кишечника, увлажняют кишечник. Показаны людям с тремя гипергипертония, гипергликемией, гиперлепионией. Практически это единственный продукт, который выводит из организма соли тяжелых металлов. Ну и также профилактика диабетов, гепатитов, сердечно-сосудистых заболеваний, потому что вводит лишние жиры. И лишние сахара также из организма. И сахарный диабет профилактика. Следующий продукт это сиочинфу феникс. Значит, после того, как у нас в основном очищен весь наш организм, освобожден от шлаков и токсинов, то мы переходим к очищению, уже непосредственно к очищению наших сосудов и крови. Хотя этот процесс уже шел, но более как бы в слабом режиме, а здесь более сильный режим. Значит, Сюэчинфу Феникс – это очищение крови и очищение сосудов от бляшек различных, тромбов, и этот сёчин делает наши сосуды прочными и эластичными, благодаря содержащимся там на но Для этих целей в медицине существует аспирин медицинский, но по сравнению с аспирином медицинским сёчин гораздо более эффективен и безвреден по сравнению с аспирином. Кроме того, он обладает еще такими чудесными свойствами, как он сохраняет коллаген. А коллаген это основное вещество нашей костной, соединительной, суставной ткани. Это прочные соединительные связки, прочные сосуды, суставы. Ну и кроме того, он обладает еще антионкологическим действием, антионкодействием. Он выводит из крови канцерогены, которые являются причиной онкозаболеваний. растворяет фибриновый налет на онкоклетках, который делает эти онкоклетки невидимыми. А растворив этот фибриновый налет на онкоклетках, он делает эти клетки видимыми для клеток киллеров. То есть, соответственно, он растворяет фибриновые тромбы в сосудах и растворяет белок фибрин, который находится в нашей крови и делает нашу кровь какую? густой и вязкой. Соответственно, делает нашу кровь жидкой и текучей, Таким образом, это профилактика всех сосудистых заболеваний, профилактика онкологии, профилактика разных гепатитов, саха... там, диабетов, потому что способствует лучшему усвоению сахаров в организме. Далее мы переходим к серии регуляции Капсулы Линджи Феникс. Эти капсулы Линджи Феникс регулируют деятельность головного спинного мозга, и регулирует деятельность центральной нервной системы. Их еще называют мозговые капсулы. Исключительно показаны ну, при всех заболеваниях центральной нервной системы. При заболеваниях болезней деградации это деменция, Паркинсон, Альцгеймер. Ну, как сейчас показывает последние исследования. Эти заболевания Альцгеймер, Паркинсон и деменция являются аутоиммунными заболеваниями. То есть эта продукция борется не только со всеми заболеваниями, но в том числе и с аутоиммунными заболеваниями. Очень показаны детям с ДЦП, детям, которые долго не разговаривают, долго не ходят, трудно дается им учеба, плохая память. Вот, пожалуйста, эти капсулы. А в сочетании с амиксиром «Феникс» эти капсулы устраняют бесплодие, как мужское, так и женское. Ну, и кроме того, он регенерирует поврежденные клетки головного и спинного мозга. Это бывает либо при инсультах, инфарктах, вернее, либо при инсультах, либо при травмах. И также обладает антионкодействием. Они сдерживают развитие опухоли, то есть сдерживают метафтазирование опухоли. Эликсир Феникс это вообще регулирует и восстанавливает все системы организма человека. Иммунную, нервную, эндокринную, систему кровообращения, бронхолебочную, пищеварительную и мочеполовую систему. То есть абсолютно все системы нашего организма. Он содержит 70% кардицепса. Также обладает очень мощным анти-онкоэффектом, потому что растворяет фибриновый налет на онкоклетках, чтобы ее И, соответственно, растворяет тромбы в сосудах. Он способствует растворяет слизь, то есть почему он так полезен при легочном заболевании, растворяет слизь и способствует выведению ее из организма. То все болезни, гепатиты, заболевания почек восстанавливают почки, восстанавливает печень. <связывается> в том числе обладает мощным антиалкогольным эффектом. Вот именно кордицепс входит в состав антиалкогольных препаратов или продуктов. Уменьшает <связывается> тягу к табакокурению. Следующий продукт – эликсир, три ценности феникс. Сода на основе эликсира феникс, но... Здесь, если там 70% кардицепса, то здесь 80%. Так же, как и Феликс, восстанавливает абсолютно все системы и органы человека, но в более мощном и сильном режиме, то есть более мощным воздействием. Его еще называют тяжелая артиллерия против всех хронических заболеваний, потому что нет таких заболеваний, против которых он бы не смог работать. Плюс сюда добавлена вытяжка из черных муравьев, горных черных муравьев кибетских, которые славятся тем, что содержит очень много цинка. Ученые доказали, что дефицит цинка в крови приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, ну, со основным вкусом заболевания. Поэтому все заболевания опорно-двигательного аппарата также лечатся или как-то устраняются этим продуктом. Все бронхолегочные заболевания туберкулезы, что там еще Бронхиты, астмы, все хронические заболевания, обычные, гепатиты, сахарный диабет, онкология, все аутоиммунные заболевания также не устоят против этих заболеваний. Даже заболевания генетические, они, конечно, не могут быть, не устраняться, но качество жизни этого человека все равно улучшится. Следующий продукт – витаминно-минеральный -ми, комплекс Хайцаугай. Он восстанавливает витаминно-минеральный баланс человека. Уникальность его то в том, что в Первом мире ученые НИИФФОХОН выделили кальций, ионные кальций из глубоководных морских водорослей ЮЦАУ. И эти капсулы, в общем называют мягкие капсулы, твердые кости, содержат абсолютно все вещества, необходимые для как-то... Усвоение кальция человека показано всем, кому он показан, всем абсолютно, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, показано беременным женщинам, потому что для того, чтобы ребеночек был хороший, нормальный, должен получать все необходимые вещества. Всем детям с рахитом, онкология, сердечно сосудистые заболевания, потому что дефицит кальция приводит к возникновению более чем как 160 заболеваний. И если дефицит кальция в крови, то организм берет этот кальций из костей из наших, чтобы это, ну, естественно, при остеопорозе тем более необходим. после 40 лет всем. Таким образом, вот эти вот 9 наименований творят чудеса.